Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй, мы продолжаем играть В Снеп от Marvel. Так, ну что, я смотрю, у нас есть 19 карт, которые мы можем улучшить И вот я хочу Сейчас что-нибудь найти для себя Полезное Морда не хочет Ха, а кто же тогда? М -м, носорог Давай Давай улучшим Так, блестящий логотип такой он мощнявый посмотри Просто Круто смотрится Итак, что мы зарабатываем? Тайник коллекционера Блин, еще 100 жетонов Итого у нас 1100 жетонов а что мы можем приобрести? Дай-ка я гляну За жетоны мы можем приобрести Серия 3 Сорви голова на пятом ходу вы увидите ход оппонента э, До того, как он Начнет ходить сам То есть, ну ты понял, да? Нам тупо показывают, куда он поставит карту На пятом ходу Я считаю, что это полная фигня И мне это не нужно Так, у нас что, заданий нет, что ли, новых? Добыть такого не может Вот они, задания есть у нас тут. Вот. Давай я еще возьму Купить два ежедневных задания, отлично И попробуем, естественно, их сегодня Отыграть Так, у нас, по-моему, начался новый сезон Нет, не, вру, вру, ребят Не новый сезон Нет, это я Прочитал в новостях, там что-то Не помню сейчас точно, что там было написано Но не новый сезон То ли новая локация добавилась, то ли еще что-то То ли новый персонаж Так, на третьем, четвертом, пятом ходу Сюда нельзя добавлять карты я сейчас уже в таком ранге, ребята, нахожусь Что моя колода Она здесь не тянет То есть 50 на 50 Когда я выигрываю, когда враг Ну, враг коварный С довольно неплохими комбинациями Так, у него агент 13 М -м -м. Неужели на сбросах играет, а? Неужели он играет на сбросах? Э -э так, постоянные эффекты Давай, наверное, я поставлю сюда морду Я не помню, что эта карта делает? Карты, которые вы разыгрываете здесь, не будут раскрыты до конца матча. Сбрасывают карту с вашей руки и уничтожает случайную карту противника. Сбрасывает карту с моей руки, да? Такое себе развлечение, скажем. Давай сюда поставим агента. Так, Рина. М -м -м, кого мне дали? Кого мне дали? Ну что, давай тогда так поставим. Подожди, постоянно эффекты удваиваются, да? Тогда вот сюда. Ему надо было Рина, наверное, сюда поставить. Хотя, у него, возможно, есть свой какой-то коварный план. Так, ведьма. Надеюсь, у него нет пса. Мне бы, честно говоря, не особо бы хотелось бы. Все, он сдался. У меня бы 4... 4 пантеры сейчас вылетело бы. Две, и еще потом две Потому что постоянные эффекты удвоены О, друзья мои, я перешел на 48 ранг Ну что Поехали дальше, продолжаем Надо будет какой то еще, ребят, колоду Вот я думаю, по поводу сброса Колода на сбросах Замутить Только усовершенствованы уже Не старые модели, которые у меня была, А вот современные Опять же, постоянные эффекты удвоены он что-то воодушевился, я смотрю Не к добру это Не к добру его воодушевление. Мгм, угу. нова Ох ты Хм, есть у него нова Я, наверное, пока потерплю Зачем вот это все? Стоит ли мне сюда ставить или нет? Вот в чем проблема-то. Ну, давай морду поставим. Морф. Угу. Очень интересно. Стоит ли мне его ставить? Да ну, давай поставим. Угу. А вот что дальше? М? Я не знаю, там, что у него дальше, ребят Седьмой ход, да? <звы> Такс, дальше Дальше я, наверное, поставлю Вот этого парня Щиту. Так, что же дальше-то сделаем? Наверное, поставим вот так вот. А это последний ход, да, у нас? Ну, и вот так, наверное. Хотя здесь 7. Блин, я не знаю, ребят, как тут лучше сделать. Ну, давай так оставим. Фигня получилась. Мы не успели, ребят. Я не успел открыть эту карту. в вот общем, беда. Если бы мой бы пес открылся быстрее, конечно бы ничего бы этого не произошло. Но... Как тут определить, кто первый ходит? Чья карта ходит первой? Я не пойму. Я не пойму, как понять, чья карта ходит первым. Ну, раскрывается. Что-то говорили, как подсвечивается. У кого там что подсвечивается, не пойму. И самое обидное, что у меня на Вонге не выпал ни Дум, ни Тигрица. То есть я не смог разыграть. Вонка вообще никак. Вот такие вот пироги. М -м -м -м -м -м. Ну давай сюда поставим. Давай поставим сюда. Так. Ну, понятно. Сорви голову поставил он. А что он дает? Ваша карта с базовой стоимостью 4 стоит на один меньше с базовой стоимостью 4, то есть вонг, будет стоить дешевле, да? Получается так. Угу. Допустим. Ну давай я поставлю сюда Хоть бы выпало то, что мне нужно Тигрица выпадет? Да ладно, блин. Тигрица не выпала мне. <coughs> ну и замечательно, блин. Последний ход. М -м -м, перемещать карты можно. Только сюда, что ли, можно, да? Ну, давай. Ай, сдался. Он сдался, ребят. А сейчас бы мы ему там закатили бы. По-черному. Так, ладно, забираем здесь наши мини-награды. Так, 130. Мало. Этого мало. Поехали дальше. Это моя... Вот, кстати, ребят, кто знает, как ставить вот эти вот надписи. Находящая здесь карты без способности получает плюс три к силе. Пару партий сыграем, потом попробуем создать колоду на сбросах. Вытягиваем карту. Ну-ка. Не хотел бы я. Как бы пригодится, но на ранней, на ранней игре вряд ли. Превращается в одну из локаций. Давай сюда поставим носорога. Сломаем. О, -о, О, мистер Фанта, я его тысячу лет не видел, честно тебе скажу, мистер Фантастика этого. Mm -hmm. Негатив, <coughs> интересно, интересно будет сейчас посмотреть на мистера Негатива. Бишоп и Космо. Ну, с Космо он не успел. С Космо он не успел. Давай так поставлю, наверное. Ему нужно будет сюда, я не знаю, сколько поставить. Сейчас у нас будет 15. Где он сейчас возьмет такого бойца? А ты думаешь, это тебе поможет? Вот и все, да. А, окончен бал. Погасли свечи. Да, с псом, конечно, он, ребята, как бы, но. Опять же, он поставил его, да? Но он не успел его раскрыть, потому что моя карта сыграла первую. Вот именно из-за этого у меня вот проблемы. Как понять, чья карта будет разыгрываться первая? Так, 180 э -э, кредитов. Как ты видишь, ни на что не хватает. Поехали дальше. Еще партийку и уже попробуем Что-нибудь, какую-нибудь колоду У меня там колод дофигища, но они уже там Старые и древние, и как бы их нужно заменять Тем более у нас много новых карт Появилось Так, если вы разыгрываете здесь карту он... Так, ее базовая сила меняется на 2 Так, это что у нас? Карты, которые изначально не было В вашей колоде стоят на один меньше Ну, допустим. Вот это... Так, подожди, сколько стоит? Два, а это единичку? Может, в принципе, вертолетик этот Подожди. Вертолетик этот уничтожить? Что, ломаем? Стереотипы. Вонг у него. Угу. Ну и мы тогда поставим Вонга. А что он там хочет? Тигров разыграть или что? У меня-то, видишь, нет ничего пока. Аж две карты влепил. Так кабель. Угу. Чего? Ага, добавляет случайную карту. Понял. Давай смотреть, что у нас сыграет. Нет. У него дум. Паршиво, ребят. Но был бы у меня дум, конечно бы, вместо, например, кого. Да не то, что вместо кого, ребят. Я не успел Вонга поставить только лишь из-за того, что он не выпал у меня. На нужный ход. Поставил бы Вонга раньше, все было бы окей. Так, ну что, я хотел создать колоду новую. Давай, например, вот эту вот мы уберем. Разберем полностью эту колоду, 16-ю, и поставим... А, ее даже и нету здесь. Значит, я хотел что-то на сбросах сделать. Попробуем. Добавим Блейда. Так, Морбиус у нас за каждую сброшенную вами карту в игре. Можно попробовать добавить его. Карнейдж. Так, это когда перемещается. Нам это не нужно, нам это не подходит. Вера Так дальше сварм, ну попробуем, получится не получится. Так дальше берем киллмонжера с облизубой. Что еще нам может пригодиться? Ну, понятно, что Хелла. Добавим этого. Ну, например, его возьмем. Но опять же, ребят, его брать опасно, блин. Если только под пса его оставить. Либо под этого. но тут видишь вот как тут лучше сделать апокалипсиса я не знаю стоит ли вообще его брать ребят потому что наверное вместо вот этого взять лучшие покажи где он где у нас этот безумный гонщик кстати вот это тоже надо как-то блин вот и все вот и вот, вот что тут делать может быть нового убрать тогда келмонжер здесь нам не понадобится я наверное, уберу так и новую удалю из колоды. Так, и поставлю, наверное, мастер меча. Ой. Э -э и плюс ко всему призрачного гонщика. Ну, вот так попробуем. Что-то у меня колод 16, колод 16, подожди секундочку, это как так. Что, у две Почему у меня две колоды шестнадцатых? Почему у меня две колоды шестнадцатых? Что-то не врублюсь. Странно. Ладно. Значит, мне нужно играть первой колоды, Вот этой вот. Попробуем. Я на толчке, я на толчке Нормально ё мою пять к энергии на этом ходу Опа-да Так, что-то интересно намечается Вот так вот, да, значит? Но почему Морбиуса именно скидываешь-то? Ты, вою налево, блин. Ну, почему ты... Так лучше не придумаешь, блин. Взяла Морбиусу, не скинул, а? Это-то откуда вообще карта-то? Я не понимаю, откуда вот эта взялась-то У меня ее не было А, заменяет, заменяет обе колоды на случайные карты Ёк-макарек сюда поставлю я этого грута что это кто это Ну и кого Хела сейчас? Морбиус. Ну ладно, выиграли мы здесь. Ну и... Каким-то чудом, блин. Ребят, она карта наводавала, конечно. Все, все, все мне можно. Что можно было испортить. Все испортили. Давай еще раз попробуем. Я не ожидал просто, что... И этот морбиус... Опять этот морбиус лезет сюда. Ну ты посмотри. Поехали. Кого он там сейчас рубанет мне? Ну конечно, Хелу, ребят. Ну кого, кого он может еще рубануть? Хелу, конечно, блин. Чепушило несчастный. Да... Где Корнедж? Где 5 к энергии на том ходу? Спасибо. Великодушно с вашей стороны. Если мы сделаем вот так... И вот так. Руби карту. Он что, дает мне рандомовские, что ли, карты? Я не пойму. А, он сжигает все, что у него там есть. Вот так вот, да? Я тебя понял. Ну что, я не знаю, наверное, сюда... Или куда, или сюда нам... Где Так, здесь он забил, да, получается, все. Всех карт на это локация на три. на 3 значит ставим так и вот после четвертого хода нельзя разыгрывать карты после четвертого хода здесь нельзя разыгрывать карты Но я проиграю, ребят. Даже если мы здесь наберем, что нужно. Он по очкам выиграет. У нас здесь будет ничья. Вот на этих вот локах. Вот здесь вот. А вот тут вот он выиграет. К сожалению. Ой, блин, закончить Ход. Оу, я, я даже здесь ничего не сделал А почему? Потому что, ребята Короче, лопухнулся я насчет этой барышни Она только лишь в свой ход На три увеличивает, понимаешь? На свой ход То есть, если ты после этого ходишь Она не делает их троечками Вот как-то так Короче, тут немножко... Знаешь, кого не хватает мне вот для пущей фигни? Дэдпула. Но его нету. Поэтому дай-ка я вернусь на свою старую колоду. Колода номер 9. Да, дедпула нету. А так бы... Он же стоит одну единичку, да? За единичку его... И Венома тоже бы не помешало бы иметь. И Мадока тоже, как вот он у них был. В общем, много чего нужно. Карт мало. Как хочешь, так и борись. Тут нет такого, чтобы ты... Кол... что там? чтобы ты ангел взял. чтобы ты колоду свою постоянно прокачивал. Ага. Опять на сбросах. М -м -м. Интересно, я успею заменить? Хотелось бы. А тут уже да, тут уже пойдет дальше хорошо. Тут получается у нас белая тигрица и плюс Дум. Но кто у него может быть? Ну, Карнедж, понятное дело, что будет. Так, электро. Дедлок. Так, ну 100% он захочет уничтожить, да? Но не тут-то было. Уже у него ничего не получится. Они просто тупо здесь зависнут. Все, он сразу же, сразу же сдается. Понял? Сразу же обделался, все, сразу сдаваться. Даже никакого шанса там не, не, не дает по, набрать мне этих баллов. Понимаешь? Все, как сразу не по его плану пошло. Ой, все, я сдаюсь. Чепушило. Так, Ладно Кто у меня хочет прокачаться Морда как всегда не хочет Кто же Песик ты Нет Ну не дедлог Это процентов. Вонг Нет А кто же тогда Обычно разыгрывается, ну, прокачивается тот, за кого ты играл в последние разы. А вот я сейчас проверяю, за кого я играл. Что-то с магнита вообще, ребят, не везет в последнее время. Он мне не выпадает. Как на зло вообще. Дружелюбный сосед. Да, манал я таких соседов. Только сказал про магниты И вот он тебе выпал Когда не надо Не будут раскрываться до конца игры Дедпул. Все, я понял, ребят На сбросах начинается, да? Давай сделаем так Где пес? Был бы пес, я бы Максимуса поставил под пса. Где пес? Спасибо. Корней сейчас поставит он сюда. Вот чья карта будет открываться первым? Вот, вот как тут объяснить? Вот как понять, ребят? Обломался парень, да? Ну ты обломался, ты со своими картами здесь будешь сидеть долго. Теперь я еще вот так вот сделаю. Не, ну дедпул он может убить через скиллмонжера. Только его и все. Сразу там начинает мне поздравлялочки себе отправить. В одно место себе засунь их. Ну что, я жду, давай там ходи, ё-моё. поставим тогда черт узнает так я наверное улучшу но у него может быть знаешь что я тебе скажу который сжигает все да разрушитель у него может быть разрушитель Или все-таки так сделать? Разрушитель там наверняка. Апокалипсис. А, нет. Не апокалипсис. Тогда все, ребят, выиграли мы. То есть не разрушитель, у него тут э, апокалипсис был. Я на другой рассчитывал. Тьф, ну, нормально. Нормалек. Давай-ка мы заберем тут награду. Выиграйте на локации только с одной картой. Так, Вонг, по-моему, у нас хочет прокачаться, насколько я видел. Так, за 4 энергии. Смотрим. Так, татрешки. Вот он. Ну давай, Вонг, прокачаем тебя до блестящего логотипа. что получаем? Ммм. 50 кредитов плюс 10 бустеров на кого? На дедлока. Ну что, еще партику залупим, да? Одну, последнюю на сегодня Велкс Велкс Кстати, я вот этого паренька взял Как раз для тех колод Которые предназначены На сбросах Дело дрянь Пять к энергии. Оу. Монгерл, так? <свят> что же, что же мне здесь лучше сделать? Недостаточно энергии пишет Интересно Что он хочет сделать-то, а? Что он там придумывает? Что-то придумывает здесь. Какой-то план у него есть. То ли их всех сожрать потом к этим корнейжем, то ли черт знает. Оу. Так. Хм. Что за хитрый план у тебя, парень, а? Что за хитрый план? М -м -м, ну, со смертью все, все ясно. свидания до свидания до свидания шикарно ну что ребята довольно неплохо пока эта колода моя топчик рулит не знаю ребят пока все получается пока все получается если кому интересно как она выглядит Показываю, ребят. Может быть, кто-то что-то добавит в нее. Эта колода предназначена под Вонга. И плюс она косвенно касается именно тех колод, которые играют на сбросах. То есть, через броню и космо. А в основ... основной здесь идет это Вонг. Через Вонга играет Тигрица Белая и Дум. Килмонжер нужен нам для того, что если кто-то играет на Белочках, там всякие вот эти вот выставляет э, теориты вот эти вот нулевки чтобы их просто уничтожать а, морда морду можно заменить но морда мне дает э, что вытягивает враг карту которая, например стоит одну единичку она автоматически становится 6 единиц манны стоит то есть как бы путает ему все карты ну и сам понимаешь магнит нужен для того чтобы перетягивать тройки и четверки на одну из локаций а шан чи нам нужен для того, чтобы перестраховаться, если будет какая-то супер-убер-карта, ну, чтобы мы могли ее уничтожить. Джессику Джонс, ну, как некий такой буст, который из четверки вырастает в восьмерку. То есть, как бы, ну, неплохой прирост именно по силе. В принципе, и все. А на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.